Середина марта. Что делать на строительном рынке? Подождать еще немного, пока все уляжется, либо действовать прямо сейчас. Меня зовут Александр Сыховский, и это компания Fundament спб Сейчас мы с вами разберем этот вопрос. Для начала давайте немножко поймем, что сейчас происходит. Сейчас ипотечные ставки там близки к 20%, и поэтому те, кто уже получил одобрение по более низким ставкам, не должны терять эту возможность поскольку при отмене заявки вы потеряете старую процентную ставку. Если у вас уже есть какое-то одобрение по ипотеке, то действовать нужно достаточно оперативно. Что сейчас творится с рынком материалов? В целом есть динамика к всеобщей неопределенности, но как такового дефолта поставочных материалов нету. Что, что именно происходит? То есть поставщики отгружают материал, но цена зачастую действует только на, на момент закупки день в день. С основными материалами, такими как газобетон, керамика и кирпич 2НФ ситуация следующая. По газобетону ЛСР ввел квотную систему, то есть для частных лиц и для компании введены определенные лимиты по объемам закупки. Это значит, что вы можете попасть, попасть в, и закупиться там практически сразу же, либо вас отодвинут на какой-то срок. Поэтому лучшее решение по этому материалу – это прийти, вы, высказать желание строиться и встать в некую очередь, чтобы мы могли планово скомплектовать ваш объект к началу строительства. По керамическому блоку крупноформатному есть проблемы с поставками, то есть его сейчас достаточно трудно найти на рынке. Кирпич 2NF, он то появляется, то исчезает с переменным успехом, но в целом, если немножко подождать, то он появляется снова. Что делать в этой ситуации? Сейчас середина марта и вообще с 1 по 30 апреля Вводится просушка дорог, то есть это как относится к грунтовым дорогам, так и к асфальтовым дорогам. Ограничивается нагрузка на тонну, на ось транспортных средств, и доставки становятся дороже, либо дороги закрывают там совсем для тяжелого транспорта. Поэтому, если вы планируете начать стройку фундамента и загородного дома, то сейчас в марте можно успеть сделать основные земляные работы и отсыпку там, где требуется как раз-таки участие тяжелой техники. А сети и дальнейшее производство работ там по монолитным конструкциям уже выполнить в апреле во время просушки дорог. Если нужно будет, мы можем законсервировать стройку, то есть подготовить, выставить опалубку, завязать арматорный каркас и произвести заливку бетона уже в мае после завершения просушки дорог. Что делать тем, кто, допустим, построил фундамент и хочет строиться дальше? Здесь ситуация следующая, так как вопрос со стеновым материалом там, не совсем ясен, да, и нужно там уловить момент, чтобы затариться определенным материалом, Можем предложить устройство монолитного каркаса, то есть это монолитные колонны и перекрытия, и в дальнейшем уже заполнить их тем или иным материалом, потому что все то, что сейчас происходит, не всегда, и со временем рынок как-то будет восстанавливаться, и эти поставки будут снова появляться. Поэтому сейчас стоит более внимательно отнестись к выбору технологии, по которой вы строите дом. Бетон, он есть всегда, хотя планируется в середине марта повышение стоимости его, но он всегда в наличии, там за редкими исключениями, и из него можно делать основные несущие конструкции, а дальше запол... ну, ограждающие конструкции делать уже из других материалов позже. Поэтому текущая ситуация там не повод замораживать строительство, можно действовать, для этого там, есть средства. Мы также работаем, мы сохраняем цены, э, те, которые у нас есть по строительным услугам, готовы зафиксировать цены при подписании э, договора. Ну, а по материалам ценник уже мы смотрим по рынку, потому что ситуация динамична, и она меняется. С вами был Александр Слуховский, спасибо за внимание, до новых встреч!